Привет, друзья! С вами Андрей Тихонов и наша рубрика «Конспект семинара». В этот раз краткое описание программы семинара по ошибкам и осложнениям в RDNT. По отзывам о предыдущих наших вот этих сериях, ну, нам показалось, что вам вполне полезен такой формат. Кто-то повторяет то, что уже проходил на семинаре, кто-то понимает, о чем будет семинар и более осознанно на него приходит кто-то не имеет возможности прийти на семинар, а просто берет какие-то полезные мысли из подобных вот видео. Да? Итак, ошибки и осложнения, двухдневный семинар, и в этом видео я начну рассказывать о том, про что данный семинар и какие-то полезные идеи, которые у вас могут помочь сделать меньше ошибок в работе. Семинар ошибки и осложнения вырос, ну, в общем, из стремления очевидного работать лучше. Мы все с вами имеем всякие случаи такие, знаете, в практике, которые, ну, не хочется лишний раз пересматривать, которые хочется просто там забыть про них, да, неудачные, тяжелые, разочаровавшие случаи. Но это на самом деле все понимают, что это самый лучший материал для учебы. Вот я все такие случаи обобщил, выгреб из тайников, скажем, своего компьютера, наших фотографий, там, да, памяти за последние... Лет 10-15 проанализировал их, посмотрел, отобрал наиболее такие или серьезные, или типовые, которые чаще встречаются и которые больше всего дают проблем в работе. И включил их в семинар, постарался систематизировать да, о том, какие ошибки и осложнения мы можем получить. То есть, семинар, конечно, не про маленькие какие-то ошибки, знаете, там неправильно брекет зафиксировал или там, неправильно реверс на дуге сделал, там. Ну даже такие ошибки, они исправимы и в целом просто добавляют там 2-3 месяца к лечению чаще всего. Семинар про такие ошибки, которые… Вы знаете, если ты их сделаешь, то вот просто уже ты никак не выкарабкаешься, уже по-простому не получится решить вопрос. То есть это такие серьезные, которые приводят к конфликтам с пациентами, приходят к разочарованиям, к выгоранию врача-ортодонта, который не хочет больше работать, там, получив пару таких осложнений и ошибок. Да? Вот о таких серьезных вещах, вот об этом семинар, и как бы он обобщает достаточно большой опыт уже на эту тему. Мы, как и все, не безгрешны, мы сделали много ошибок, и я в своей практике, вот хочу ими поделиться, чтобы вы сделали меньше ошибок. Значит, семинар клинический, там много клинических случаев, много таких примеров, много так, вот, кейсов, но, конечно, есть и систематизация какая-то теоретическая. Я, естественно, в рамках этого видео случаи вам не смогу показать, но какую-то систему конву теории расскажу. Вы знаете, мой подход, я, может быть, в какой-то степени там немножко бываю занудлив как бы, в своей позиции, но по форме, я надеюсь, это все проходит обычно достаточно весело. Но сама как бы, моя позиция в том, что мы должны с вами научиться хорошо делать простые вещи. В первую очередь я уже рассказывал об этом, там, про главные задачи, когда семинар представлял вам. И вы знаете, вот по поводу ошибок и осложнений мы все как бы исходим из того, что базовая причина – это наша самоуверенность излишняя. Большинство из нас немножко самоуверены, женщины меньше страдают этим, мужчины больше. И э, переоцениваем свою компетентность. Э, надеемся, что вот если кто-то другой бы там не сделал все правильно, там по системе, там диагностику не провел, у него бы не получилось, а у нас получится. Вот это вот первое. Поэтому мы с вами даже в начале семинара пройдем такой небольшой э, шуточный тест и поймем вообще, насколько мы оцениваем свою компетентность, реалистично или нет. Но первое, что надо понять, что мы с вами люди, мы ошибаемся, и ошибки у нас обязательно будут. И задача наша просто сделать так, чтобы свою слабость, эту человеческую, максимально компенсировать и минимизировать число ошибок. И здесь, в общем, все банально начинается с дисциплины. Поэтому первые, наверное, процентов 20 нашего семинара будут про организационную часть, как наладить банальные вроде бы вещи, чтобы они реально работали в вашей практике. Самая банальная вещь – это диагностика. Вы знаете, если врача начинающего спросить, я люблю вот как бы такой вот пример приводить, всегда это похожая ситуация. Вот как только врач начинает работать, первый год, два, три, его всегда интересует, как начать лечение, как начать, что делать там, не знаю, как фиксировать брекеты там, какую дугу за какой там ставить, где разобщить, какие ластики дать, какие накладки, с какого материала, на какие зубы и так далее. Когда врач уже поработал какое-то количество лет, там 2-3 и более года уже, его начинает волновать острый вопрос, как завершать лечение. То есть, как бы его вообще-то снять брекет и получить какой-то приемлемый результат. Когда врач поработал 10-15 лет и более, его чаще всего интересует вопрос, у кого не надо было начинать даже, да? то есть, как было не вляпаться в какую-то серьезную вещь, как распознать сложную ситуацию изначально, которая принесет разочарование, проблемы, осложнения. Вот, собственно, это все естественно исходит из диагностики. Поэтому банальная дисциплина диагностики и планирование лечения, вот это первое, с чего надо начать, если вы реально не хотите делать ошибок. Да? А не хочется их делать, потому что это мы в медицине, наши ошибки, конечно, нас учат, но они также и вредят нашим пациентам. Поэтому, естественно, задача любого здравомыслящего врача, хоть сколько-нибудь ответственного, это все-таки максимально минимизировать число ошибок и учиться на чужих ошибках. Собственно, для этого и семинар. Диагностике я дам такой инструмент, как диагностический чек-лист достаточно удобная штука, в которой можно прямо себя дисциплинировать, и он вынуждает вас заполнить его полностью. Он не такой большой, он очень практичный в плане того, что он обращает внимание, какие разделы диагностики у нас есть. Дает выбор по каждому пункту, там можно выбрать ответ на вопрос, например, там, допустим, арка улыбки, там такая, такая, такая, такая. Да? Там ты выбираешь подходящий вариант, если что-то там неправильное, то есть не соответствующая норма, он загорается красным, то, таким образом ты получаешь некий чек-лист, где красным выделены позиции, которые надо обратить внимание. Таким способом ты не пропустишь вещи, потому что человек, как устроен, он не может все видеть одновременно, да, то есть мы так не работаем, то есть мы не можем все видеть. Мы видим ретинированный клык, например, небный, да, мы начинаем про него думать, мы начинаем смотреть с, с, с КТ, там, да, начинаем разбираться, как он расположен, как его тянуть, как он соответствует там с корнями, двойки, единицы, и так далее, и так далее, и мы уже не видим, например, наклон окклюзионной плоскости. Там, да, или мы не видим анкилоз 35-го зуба, там, потому что у нас все мысли про 13 й ретинирование. Вот, чтобы таких вещей избегать, да, потому что они все равно потом, конечно, аукнутся, нужно иметь чек-лист четкий. Да, чек-лист док – доказанное средство, научно доказанное для повышения эффективности в медицине, да и вообще в других отраслях тоже. Поэтому будет такой чек-лист, мы проходим чек-лист, убеждаемся, что мы провели полную диагностику, в базовом уровне ее, да, что мы все данные, которые мы заметили, мы учли, составили план лечения, там будет второй инструмент такой, визуальный план лечения, как сделать план лечения, чтобы он прям был понят, что куда сдвигать, насколько и так далее. И вот, как бы, естественно, вот в этой первой базовой части мы должны получить такой нормальный план лечения, основанный на всех диагностических данных. На самом деле, на этом этапе уже 80-90% врачей отваливаются, вот по нашей статистике. Ну, потому что у нас достаточно большой опыт проведения семинаров, и... Со мной часто люди советуются по случаям, и, как правило, к сожалению, ну, процентов 80-90 советов по случаям основано на том, что у доктора, к сожалению, нет всех диагностических данных, и он надеется на некий авось, там, да, что вот у меня есть определенное количество фотографий, мы сейчас попробуем решить план лечения. Но это так не работает. То есть, если вы видите там в соцсетях какие-то удачные случаи, то э, качество работы врача определяется не количеством удачных случаев, а количеством провалов, да, количеством неудачных случаев. Поэтому нужно взять 10 подряд вылеченных случаев, посмотреть, и вы увидите, как бы, ситуацию. Так вот тут чудес не бывает. Как бы, если доктор не имеет дисциплины в диагностике, в составлении плана лечения, то у него будут, как прежде, удачные случаи какие-то там, да, такие, вау, но у него будет много, к сожалению, провалов, да? И вот эти провалы, они по законам психологии будут гораздо больше влиять на репутацию, потому что люди распространяют негативную информацию гораздо быстрее, чем позитивную. И как мы знаем, даже одна ложка дегтя может испортить целую бочку меда. Поэтому здесь задача быть четким, последовательным, идти через диагностику план лечения. И инструменты мы вам дадим. Покажу, естественно, примеры, где то было сделано хорошо, где то было сделано плохо, где было что-то пропущено. Создадим с вами некий хит-парад пропусков. Ну, чаще всего пропускают там наклон окклюзионной плоскости, анкилоз, вот из таких вещей, да. Пропускают арку улыбки, пропускают... А, кривые шпеи, которые неровные, например, там семерка выше шестерки, там вел дугу, семерка экструзировалась, прикус раскрылся. А, раз, разные шпеи, лево-право. В общем, обобщим то, что, конечно, многие из вас, особенно после школы ордантии, как бы знают, но мы это расстаем, обобщим. Расставим прямо по полочкам, вот что чаще всего мы пропускаем в диагностике, как этого не сделать, как не пропустить и как это использовать в плане лечения. В общем, вот это будет такая первая процентов 20, как я сказал, семинара, когда мы поговорим про организационную часть. В организационную также входят такие вещи, как, знаете, там, чтобы не получить конфликт с пациентом, когда неправильное обещание, какие-то, забыл там, что обещал человеку, да, там. Кооперация, там, например, человек не носит эластики, как бороться с этим, как сделать так, чтобы лечение не буксовало на месте, да, такие вроде бы банальные, но вот тоже ведущие конфликтом к затягиванию лечения, к таким вещам. Поэтому первая наша часть будет организационная, где мы обсудим, как сделать правильно диагностику, планирование, контролировать кооперацию пациента контролировать наши обещания, коммуникацию с пациентом во избежание конфликтов. Ну а дальше мы поговорим, конечно, уже про клинические вещи, там, про те серьезные ошибки, которые очень затягивают лечение, приводят к неудачному результату, к вреду здоровью пациента и так далее, там приводят к необходимости хирургии в процессе. Вот в вот таких вещах это мы обсудим с вами в следующих сериях, где обязательно про это все расскажу и какие наиболее серьезные ошибки мы можем с вами сделать, как этого избежать, как вылезать из них, если они уже сделаны. До встречи в следующих сериях нашего мини-сериала «Конспект семинара» про ошибки и осложнения. Пока!